Приветствуем вас на канале клиники аллергомед Сегодня представляем вам нашего детского врача аллерголога Медведеву Елену Александровну. Елена Александровна – детский врач аллерголог высшей категории. Ее медицинский стаж 21 год. Ее образование 1995 год Санкт-Петербургская педиатрическая академия по направлению педиатрия. С 1998 по 2000 год. Трехлетний цикл педиатрии на базе МАПА. 2000 год. Первичная специализация клиническая аллергология детского возраста на базе Санкт-Петербургской педиатрической академии. 2003 год. Цикл усовершенствования квалификации в области аллергологии. В этом же году прошла цикл усовершенствования квалификации в области пульмонология. Елена Александровна, участник международных конференций и российских исследований в области детской аллергологии.